Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня майнер по... Долларовый майнер USD. USD. Значит, называется бедолка. Работает он три дня. Зашла я вчера поздно вечером. Так, легкий доступ... Доступный онлайн-заработок без усилий от 10 до 30% каждый день бессрочно. Игроков пополнено, выплачено. Сейчас тут вот загрузится. Обновить наверх. Вот теперь правильно завис вот сколько участников пополнено выплачено и работает три дня значит есть соцсети платежки всевозможные также можно кликнуть зайти telegram здесь у нашей платформе юридический адрес, страницы сайта, здесь это все можно прочитать о проекте, статистика. значит Последние 20 пополнений и выплаты. Минимальный вывод отсюда 10 центов. Значит, новости, отзывы, помощь и язык можно ставить русский, английский. Регистрация здесь наипростейшая. Значит, что? Логин и пароль. Кликаете, капчу разгадываете, создать аккаунт. Так, вернуться. Авторизация. Также логин, пароль, войти в аккаунт. И что у нас здесь? У меня тариф 1. все пока по нулям. Это наша домашняя страничка. Вот регистрация 20.11. Я зашла. Я еще ничего не делала. Значит, при регистрации нам дается бонус 5 долларов. Он сразу идет в работу и начинает майнить копеечку. Значит, это здесь логин. это для покупок баланс. Баланс для выплат. Идем в настройки профиль как бы это наш здесь сменить пароль а здесь нужно прописать платежные реквизиты сохранить я прописала пайер здесь можно Лайткоин сохранен окей киви юмания вот такая виза mastercard perfect bitcoin Коин, Лайткоин, Интериум, USDT, TRC20 и TRON. Можно прописать любой платежный реквизит. Далее. Прокачать аккаунт. Это совсем другой вид заработка. Это не майнер. Это по желанию. Я буду работать только на майнере. Значит, Тарифы майнинга. Значит, минимальный депозит 1 доллар равен 60 рубля. Видим. Хоть здесь и можно начинать абсолютно без вложений, так как нам дают бонус 5 долларов, но без вложений, естественно, нам вывести не дадут. На данный момент майнер платит, так как мой пригласитель, то есть человек, по чьей ссылочке я зарегистрировалась, он успешно вывел, но ну, тоже работает. Потому я говорю, что без ложения он пробовал выводить. Запросили 1 доллар. Значит, вот тариф нормал, 10% в день. От одного доллара. Ну далее по нарастающей. Так, майнинг. И вот здесь идет майнинг. Видим, вот мой доход. Собрать прибыль. Успешно собрали 8 центов. Окей. И здесь показан доход в час, в день в неделю, в месяц, за год всего вложено у меня по нулям. Заработано, но еще как бы я еще ничего не вкладывала. Вот. И видим тариф бонус, процент 3%, 5 долларов и вот такая вот мощность. Он сразу в работе, автоматически. Далее есть серфинг. здесь вот нужно ввести такой вот код, чтобы просматривать серфинг. Не знаю, правильно ввела. Отправить. Неправильно я ввела. Ладно. 9... Отправить. Проверка успешно пройдена. И, пожалуйста, можете просматривать серфинг. Такое количество платят за серфинг. По 7 секунд. 0 секунд. Давайте один правил просмотрим. Идет отчет таймера внизу. вот. Давайте обождём. И разгадываем капчу. 3, 3, 6. Кликаем. Спасибо. за Зачёт. Таким вот образом можно по желанию просматривать серфинг. И вот здесь предостаточно. Далее. Баунти-программа есть. Читайте внимательно. Читайте баунти-программу. По желанию, если кого зацепит, можете выполнять отзывы на сайте, пост... Пополните, ну и так далее. Также есть «Добавить видеообзор». Очень внимательно читайте, чтобы выполнять. Далее здесь «Лидеры». Ну, это нам не надо. Бонусная система есть. Есть, значит, ежедневный бонус. Значит, кликаем по баннеру, возвращаемся и вот здесь получить бонус. Клика. И я вот получила вот столько бонусов. Так. Бонусная система. Далее ежедневный накопительный бонус. Также кликаем по баннеру, возвращаемся, получить бонус. И вот такое количество бонусов мне начислили. Окей. Вот мы логин. Как бы. Далее финансы. Значит, пополнить баланс. И также много вот можно с любой платежки как бы пополнить. Так как здесь без вложений вывести не дадут, я без фанатизма, естественно, вложу денежку. Значит, смотрите, как пополнить баланс. Зачисление средств на баланс производится в автоматическом режиме. Отправьте перевод со своего кошелька Payer на вот этот вот номер. Я его копирую. Так. Вот он. Можно так скопировать. Номер скопирован. Введите. Так. Номер операции в поле слева вот сюда видите номер транзакции. Так, После автоматической проверки перевода средства будут зачислены на ваш баланс. Минимальная сумма пополнения 1 доллар. Естественно, без фанатизма, как я сказала, я переведу 1 доллар. Значит, номер я скопировала. Иду я на пайр кошелек. И... Ой, так бирже перевести. И что? Вставляю номер. Обязательно нужно проверить. И выбираю USD. И отправляю 1 доллар. Ну, один цент тут комиссия. Кликну перевести. Так, и что? Я перевела. Доллар. Так, USD. Перевести. Сейчас посмотрю историю. Нет, обменять, перевести. Вставляю. Сюда. Один точка ноль-ноль и ага вот теперь окей все перевод успешно выполнен теперь мне нужно идти в историю и вот этот ID О, блин, тут скопировать надо вот Копирую секундочку и вставляю сюда иди транзакцию. Так и клику перейти к оплате. Средства успешно зачислены. Окей. И вот баланс покупок у меня один доллар. Теперь я Клику тарифы майнинга. И купить один майнинг. Клику купить. <coughs> Успешно. Окей. Все, я купила. Баланс мой списался. И копеечка стала майниться побыстрее. Значит, это бонус не процента И... Мой депозит в один доллар. Все в работе. Далее. Опять клику финансы. Здесь выплата. Но выводить мне еще пока нечего. Минимальный вывод отсюда от 10 центов. По выводу я запишу отдельное видео. Так, партнерский раздел, друзья. Значит, здесь будут отображаться ваши партнеры, то есть рефералы. Находится ваша партнерская ссылочка. Вот. Три уровня партнерская программа. Далее промо-материалы. Также реферальная ссылочка и баннера. Также здесь можно, раз есть серфинг, соответственно, можно давать рекламу. Рекламодателю опускаемся, добавить ссылочку. И значит здесь за тысячу переходов, так, цена 50 центов выходит, тысячу переходов по 30 секунд, значит, следующий. 83 цента 1000 переходов и премиум 1 доллар 17 центов также 1000 переходов Значит, название адрес ссылочки Вы выбираете какой вам тариф и кому надо можно давать рекламку и люди будут на серфинге просматривать вашу рекламу. Вот такой вот майнер. Не забываем то, что это инвестиции, какой бы ни был хороший проект. Любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Я рискую своими деньгами, а вы же думаете сами. На этом все. Всех благодарю за просмотр.